Всем доброго времени суток. Рад, что вы смотрите меня. Подписчики прибавляются. Очень-очень хорошо. Итак, сегодня решил показать, как вчера я делал на скорую руку торсионы. Станок у нас был занят, поэтому, порывшись по мусорке, нашел вот такой обрезок трубы. Он мне подходил. Очень замечательно. Взял два небольших обрезка Квадрата десятого. Вот они. Вот здесь. Вот. Этот и этот. Прихватил их к пластинке. Пластинка для того, чтобы можно было оперативно менять размер. Прихватил, ну, сверху двенадцатый приварил, чтобы они не разъезжали. Для чего пластинка? Пластинка держится на трех прихватках. Чтобы без напряга прихватки от отхватить, но ну, отрезать и переместить на любое расстояние. Какой вам надо длины торсион, такой и будет. Сколько вы ставите. Вот вчера у меня было здесь 400 мм. Сейчас стоит на 200 И тут я вам покажу. Здесь обычная 15 труба водопроводная. Сюда хорошо лезет квадрат десятый. 12 -й. не лезет. Ну, ладно, возьмем другую, если что, если понадобится. Так вот, не считаю целесообразным делать вот это хозяйство, какие-то вер... вертушки, мощные рули, еще что-то. Наш проект защ... э, рассчитан сделать быстро, четко, не запариваться, не тратить лишнее время на какие-то... Станки и прочие ухищрения. Будем делать по-простому, по-дешмански. Но добиваться такого же результата, как и со станками. То есть все, вот кусок трубы. неважно что это будет. Уголок, швеллер, рельса, в конце концов. Также пришлось сделать вот такую штуку. Ну, чем крутить. Тоже все просто, как гости палка. Четыре кусочка примерно по 40 миллиметров, чтобы не тратить драгоценный, как говорится, материал свежий. Заварил абы -кабы. также вот два куска 14-го рубляка просто приварил, чтобы было легче крутить. Все, что я, что я начал делать дальше? Дальше все просто. Взял сладку И так как у нас вот здесь расстояние 20, милли... 20 сантиметров сделаем пополам То есть вот в этом диапазоне Разведем закручивание Купка Вставляем вот до этого времени И до сюда отбиваем нашу, Крутилку. Крутилку. пометим, чтобы удобно было считать витки. И закрутим пару витков. Не пару витков, а пару оборотов идет весьма не сказать чтобы легко и сказать чтобы сложно не докрутил чуть побольше все отлично самое главное выровнять чтобы плоскости здесь и здесь были параллельны другу вот Результат. Красивый, симпатичный торсион, не напрягаясь. Вот эту штуку я сделал буквально за минут 10 вместе с этой. Какие-то обрезки, какие-то обломки. Чуть-чуть квадратика израсходовал. Получил, как говорится, замечательный станок. Просто приспособление для облегчения жизни. Давайте проведем эксперимент. Сколько оборотов можно, допустим, на 20 сантиметров, сколько оборотов выдержит. До излома. Вот ну, так, просто самому интересно. Сделаю так, чтобы если что, потом еще Одеваем. Помечу. Ну что, погнали, крутить. Как знаем, два оборота у вас хорошо идет. Один. четыре пять падло короче на пяти оборотах сломался о нагрелось Получилась такая вот вещь, вот обломана, в принципе готова дверная ручка там, я не знаю, еще что-то. То есть четыре с половиной оборота можно смело крутить, а лучше 4. Ага, квадратик застрял, ну ладно, не важно. Так что вот, возьмите на вооружение. Просто дешевый, со вкусом. По большому счету, так оно все и делается в кустарных условиях. Что-то немножко запыхался. Ну все, не забывайте подписываться. Решил на первые 100 подписчиков как наберу загнуть 20 квадрат при помощи стола и вилки. Без всякого нагрева. Сделать просто круг, хотя бы круг, без нагрева, вживую. Так что подписывайтесь, будет интересно, надеюсь. Также, в чем прикол этой штуки, снял, убрал. Ничего места не занимает, с виду простая железяка. Все, спасибо, до свидания.